Всем привет! В этом видео мы сделаем обзор видов графиков и расскажем о том, как их настроить. Открываем новый график из главного окна платформы, выбираем инструмент. В открывшемся окне в верхней панели находится управление различными периодами графика от секундных до кумулятивных сделок. Начнем с настроек. По умолчанию установлены несколько популярных значений периодов, но вы можете задать свое значение. Для этого нажмите настроить. В открывшемся окне выбирайте необходимый период и нажимаете «Добавить». Мы выбрали график «Волюм» и если укажем значение 50, то у вас загрузятся свечи с объемом 50 контрактов в каждой из них. Еще можно установить количество загружаемой истории для каждого значения периодов в этом окне. Оно указывается в днях. Также вы можете редактировать уже добавленные значения периодов. Для этого нажмите на шестеренку настроек и в открывшемся меню задавайте необходимое значение. Блоки со значениями можно перемещать в начало или конец списка, а также удалять. Еще в окне выбора периодов можно устанавливать глубину загружаемой истории, сняв галочку здесь и задав значение в днях, а также конечную дату загруженного исторического периода. Итак, перейдем к короткому обзору типов периодов. Минутный таймфрейм. Это классический таймфрейм, который не нуждается в представлении. Здесь можно задать значение от 1 минуты до месяцев. Секундный. Здесь один бар будет строиться от одной секунды и выше в зависимости от заданных значений. Тиковый график основывается на определенном количестве тиков в баре. То есть если мы возьмем значение равное 144, один бар будет формироваться каждых 144 сделок из ленты принтов. Обратите внимание на то, что тут речь идет не о минимальном изменении цены, а о сделках. График-волюм основывается исключительно на количестве проторгованных акций или фьючерсных контрактов. Мы получаем график с равномерным распределением объема по барам. Соответственно, в периоды высокой активности рынка будет прорисовываться больше баров и наоборот, что позволяет легко оценить активность рынка. График-дельта похож по смыслу на график объема, но бар будет закрываться в том случае, если дельта в баре достигнет заданного значения. Например, при настройках графика 50 каждый бар будет закрываться при значении дельты плюс 50 или минус 50. Таким образом можно видеть перевес агрессивных ордеров в каждом баре. Задача Range и Renko графиков – избавиться от так называемого рыночного шума. Для формирования Range бара цена должна пройти заданное расстояние от точки закрытия предыдущего бара, независимо от того, сколько это займет времени. Range X, Range XV, Range As и Range Z – это типы фреймов, являются различными модификациями классического Range графика. На данный момент мы не можем раскрывать алгоритмы их формирования по соглашению с автором. Данные Range графики оставлены в публичном доступе по желанию наших клиентов и, возможно, в будущем появится более детальная информация по их использованию. График Reversal. Для формирования данного типа бара цена должна пройти определенное расстояние в одну сторону от цены закрытия предыдущего бара, после чего должен состояться откат цены на заданное значение в обратную сторону. Order Flow. Это аналог спредовой ленты в графическом виде. Он показывает распределение объема в каждом конкретном спреде. Пока спред не изменился, бар продолжит формироваться, накапливая в себе сделки на покупку и продажу. Расчеты Cumulative Trace производятся аналогично модулю Smart Tape, но данные представлены в виде кластеров. Это отличная визуализация агрегированной ленты на графике. На этом все. Теперь вы знакомы с возможностями платформы еще лучше и сможете выбрать наиболее понравившиеся графики для анализа рынка. До встречи в следующих видео.